Итак, мы продолжаем наш специальный мануальный массаж. Сейчас работаем с ногой со стороны сзади. Второй сет переходим к икроножным и леностопным мышцам. Для этого мы вот, когда обрабатываем бедро, стояли своей точкой ниже кубка возле этой зоны. Да? Теперь делаем отшаг назад. Становимся возле вот этой зоны. Ну, примерно под 45 градусов в каждой зоне. Для перехода растираем заднюю, заднюю часть коленки пальцами а очереди с этой стороны, с этой стороны между пальцами. С этой стороны показываю быстрое энергичное растирание. И потихонечку уходим на ахилл и будем растирать целиком икроножные мышцы, опять же визуально деля их пополам. Сначала внутреннюю зону, потом наружную, натуральную. Потом пальцами отводя вот середины в стороны. Мясо, мясо, мясо это. И целиком вот таким вот верообразным таким движением. Она как раз мягко облегает всю ногу. Движение такое достаточно приятное. В итоге подхватываем голень с той стороны и тянем на себя медленно, дополнительно смазываю маслом, тоже очень приятное движение. Доходим до сухожилия и расшатываем, разминаем э, всю стопу. Ахиллосухожилия кладем между подушечками ладоней. Вот такое вот движение. После этого беремся за пятку. Тягиваем хилос вхожили и теперь одеваем его продеваем между большими пальцами получается такой валик уже достаточно жестко тут нужно проработать но также имейте ввиду, что с каждым человеком работаем индивидуально, поэтому спрашивайте терпимо или нет после этого руку вставим на кулак косяжким пальцев продавливаем всю среднюю часть икры и бедра уходим в место соединения бедра с тазом эту рукой делаем захват получается захватываем за голень с той стороны под коленкой а локтем упираемся в пятку с этой стороны по диагонали получается такое вот для натяжения достаточно плотный захват в этот момент секретный Надо показать То есть, вот мы с этой стороны захватили за голень вот за эту косточку выпирающую на там видно она такая ростенькая а с этой стороны за пятку вот получает захват да и при этом здесь под коленкой находится три точки долголетия мы одновременно их проминаем перлись и растянули ногу всю ногу в длину с вибрацией в ягодицу легкой вибрации потом разворачиваем отпускаем захват свой разворачиваем за пятку бедро оно здесь выворачивается наружу да? и вот мы его дополнительно кулаком прорабатываем возвращаемся назад и уже стоим перпендикулярно к микроножным мышцам начинается опять же Деля по вертикали пополам, сначала проходим медиальную часть разминания, потом внешнюю часть, то же самое, что мы делали с бедром, вспоминайте. Потом скручивание совместно. Тут самое главное сделать захват как можно больше. Мышцы рук и ног очень любят скручивание. Они таким образом еще больше ослабляются. Опять же можно смотреть, вот я такой общий, да, сделать скучную, можно захватить как бы ткань вместе, и друг от друга растрясти. Против друг друга раскачиваем. Далее. <coughs> Мы работаем с лимфой, упираемся пальцами, в мышцы как бы пытаемся раздавить и проникнуть между ними как можно глубже Не очень быстро это все делаем Лимфа, как вы знаете, еще гораздо медленнее, чем кровь Где-то примерно 1-2 сантиметра в минуту Хаотично, вот так вот вдоль всей ноги Проходимся, уводя в паховую зону Отдельно можно проработать лимфоузлы с этой стороны, на них давить нельзя, но мы туда, вот таким мягким движением, друг против друга, пальчики работают. И немножко усиливаем воздействие. После этого переходим к тяжелой артиллерии, кулаками, достаточно мощно, либо лаприл лап леопарда. Растираем уже все вместе, икру, бедро, и ягодицу, уводя руки в паховую зону. Все, да. она заканчивается там. Далее, то, что мы делали с бедром, происходит с икрой. То есть, разделяя посередине пальчиками, отводим в сторону икроножной мышцы, а остяшками а пальцев, с другой стороны, приподнимаем их. Получается такое одновременное движение. Также можно перейти на бедро. И в следующий шаг мы приподнимаем все вместе, вот, отрывая мышцы от кости. Потом мы можем поработать с лимфой опять инвертируем руки наоборот ладони да? и теперь сжимаем но медленно двигаемся снизу вверх достаточно плотно примыкая ко всем тканям я его даже немножко быстро показывал первый проход такой похоже на скручивание Второй проход, лимфатическая труба Гудвина, я ее назвал номер два, это когда мы сжимаем между рук все ткани. Достаточно болезненно бывает, особенно на экранах у людей, поэтому всегда спрашивайте. И идем, сжимая это все по очереди. Одна рука поняла другую, потом это обогнала, правая обогнала, левая обогнала. На коленку тоже тут можно. Продавить с боков можно. Доходим до самого верха. Теперь лимфатическая труба Гудвина номер три. Эта рука превращается так скажем, в паука, у которого по пять пальцев с обеих сторон. Мы будем ногу вот так вот сжимать одновременно. И да, тут секрет в том, что сжатие идет снизу вверх. Мы как бы выдавливаем ткань вверх. То есть первый пальцы нижний, потом средний, потом верхний сжимается. Захватываем плотно. И выдавливаем снизу вверх, как будто бы такое ощущение, как будто бы из тюбика. Выдавливаем. А у человека ощущение, что его ногу пожирает какой-то гигантский кальмар. И Следующая лимфатическая Гудина номер 4. Зажимаем кольца нашей ладони, да? И представляем, что как будто мы это вот консервная банка, у нее есть свой диаметр, который мы можем менять, да? И нам из нее апельсины или грейпфруты больше по диаметру. Тут также можно включить скручивание. этой части мы закончили. В следующем сайте номер три мы перейдем к голеностопному соединению и к стопе целиком. До новых встреч, дорогие друзья. Приходите на наши тренинги. Здесь вы все узнаете на натуре. А сейчас ставьте лайки и не забывайте подписаться на наш канал.